Всем привет, это форум Свободной России, я Алина Винтер, и сегодня у нас в гостях научный сотрудник Карлового университета Прага и эксперт iSense Александр Морозов. Здравствуйте. Добрый день, Алина, здравствуйте, наши слушатели. Сегодня мы поговорим о Беларуси, да, безусловно, это обсуждаемая тема, но несмотря на это, мы уверены, что забывать об этом нельзя. И первое, с чего мы начнем, я предлагаю поговорить вот о такой не очень приятной теме, я выступлю в роли адвоката дьявола, вот представим, что я за Лукашенко и вот говорю, но ну, а вот а кто, если не он? Что нам предлагает оппозиция? Что нам предлагает та же Тихановская? Вот как отвечать на такие комментарии? Mm. Ну, это допустимая постановка вопроса, да. Конечно, сейчас, в данный момент, в, в, ну, в тот вот исторический момент, в котором мы находимся, это ну, такой вопрос, который меньше всего обсуждается по понятной причине. Но если отвечать на него, надо так, наверное, сказать, что даже выборы, которые были в 2020 году, они ясно показали, что в Беларуси есть очень большой круг людей. Это небольшая страна, 10 миллионов человек. И в ней есть теперь как бы довольно большое количество квалифицированных, вполне квалифицированных э, э, людей, которые имеют управленческий опыт очень хороший. Это и выбор это показали, потому что, ну, как вы помните, там э, выдвигался банкир, да, как бы руководитель банка, да, Виктор Бабарико, выдвигался э, создатель технопарка э, Цыпкала, э, выдвигался блогер Тихановский, да, и э, на, на, они даже уже представляли угрозу для Лукашенко, э, очевидно, что любой из них мог бы оказаться во всяком случае на какой-то переходный период новым президентом. Светлана Тихановская, да, она заявляла сразу после выборов, что она, если бы состоялись повторные досрочные выборы, она бы выиграла, она была бы, ну, как бы переходным президентом, не претендуя на то, чтобы да, возглавлять страну дальше, только бы создать демократические условия дальше для свободных выборов. А сам по себе белорусский протест показал, кроме того, очень большое количество людей. Я многих из них знаю, видел, беседовал с ними или читал, как бы слушал их выступления. Это руководители IT-фирм, например, или опять же люди из банкинга, люди, имеющие опыт промышленного управления, в этом смысле слова: у Белоруссии как бы нет проблемы, в отличие от России, если мы. Если будем сравнивать с Россией, то в России вопрос об безальтернативности Путина он носит гораздо более драматический характер, потому что... Ну, понятно, понятно даже не буду углубляться в это. В Беларуси просто принципиально другая ситуация в этом отношении. Если бы завтра, в следующее воскресенье, состоялись бы досрочные выборы, и Лукашенко и его режим не снимал бы с этих выборов кандидатов, и это были бы, э, все в рамках закона проходило бы, то Беларусь, несомненно, выбрала бы себе на следующий, на один срок президента, который вполне справился бы с э, управлением страной. Ну хорошо. Тогда представим, что власть пала. Пришел к власти какой-то действительно хороший, правильный человек, да, президентом стал. А что ему делать? Вот возбуждать дела на полицейских? А кто будет рассматривать? Да? Те же, кто чинил беспредел в суде, кто будет осуществлять правосудие? Те же самые, как вот убрать всех, убирать постепенно? За что вообще хватается? Страна действительно там развалена. Ну, дело в том, что здесь схема действий достаточно прозрачная. Она и в истории так происходило не раз. То есть... Если бы это были свободные выборы и, и вновь избранный президент, он в первую очередь должен был бы как установить отношения с Конституционным судом и в первую очередь должны быть восстановлены действия Конституционного суда, то есть он должен стать независимым в полном смысле слова. А если бы он стал независимым, то, соответственно, и Конституция была бы, начала бы поддерживаться, да? в том числе и те статьи Конституции, которые гарантируют права и свободы граждан. Это первое. Второе, разумеется, этот президент, конечно, немедленно бы инициировал парламентские выборы и уже парламентские выборы таким образом, чтобы происходила ну, такая реальная сегментация общества, как она происходит и во всех европейских странах. С моей точки зрения, Беларусь это по своему такому социальному состоянию, это европейская страна, в которой, если проводить э, парламентские, открытые парламентские выборы, то там сформируется нормальный политический спектр. Как бы, там будут левые центристы, и правые центристы, и, возможно, какие-то еще партии. А если сформировать парламент, то тем самым сформируется в парламенте формируется коалиция, она формирует правительство. Этот механизм совершенно очевиден. Поэтому я бы не сказал, что здесь есть какая-то такая ну, большая загадка в этом. И, конечно, большую проблему представлял бы вопрос о том, каким образом Беларуси дальше вот, сохранять свое такое политическое положение между Россией и Западом, да, то есть как бы сохранять отношения с одной стороны рабочие отношения с Евросоюзом в первую очередь как с ближайшим соседом, а с другой стороны с Москвой. Это сложный вопрос. Но тем не менее нет сомнений, что этот вопрос был бы вполне разумно решен новым руководством страны. Влияет ли Путин на решение Лукашенко в той части вот этой вот уверенности его, вот в этом э, репрессивном режиме, методе? Можно ли сказать, что если бы там, Путин так его активно не поддерживал, Лукашенко бы смягчился и был бы осторожнее? Или вообще не важно, там, будет Путин помогать, не будет, он всегда был, есть и будет таким? Да, конечно, конечно. Так и есть. И, конечно, это в Беларуси все прекрасно понимают и понимают за пределами Беларуси. Это главная тема многих международных консультаций. Позиция Кремля, она позволяет Лукашенко не просто сохраняться у власти, а главное, что вести вот эти репрессии, которые он ведет. Репрессии, которым нет конца, они не останавливаются, никакой нормализации не происходит. Наверное, вы знаете, что даже вот в, ближ... в, эти недавние... в последние два дня э, там пришли, приходят новые сообщения вот это, о новых мерах, которые предпринимает режим. Э, ГУБОП Беларуси э, широко преследует не только политических активистов, но и вообще людей, которые собираются преследовать, людей, которые подписались на там, оппозиционные телеграм-каналы или просто на независимые ä, источники информации. И вот Путин, конечно, является той силой, которая позволяет Лукашенко это, это все делать, потому что вне поддержки Москвы Лукашенко бы ничего это сделать не мог. Это совершенно очевидно. Uh -huh. А вот силовые структуры, можно ли их как-то перетянуть на свою сторону или им так комфортно под крылом Лукашенко, что вероятности просто равны нулю, что там они задумаются и перейдут на сторону там, условно добра? Ну, Во-первых, надо сказать, что в прошлом году достаточно много сотрудников правоохранительных органов отказалось от ну, дальнейшего участия в этих репрессиях. Они ушли, они ушли с работы, кто-то из них уехал. И таким образом, надо сказать, что для многих, для многих людей это оказалось неприемлемо. И, конечно, наши слушатели знают, что э, за пределами страны э, образовалась ассоциация бывших сотрудников э, белорусских силовых органов, Байпол, э, которая ведет большую работу, э, достаточно важную по сбору материалов о э, преступлениях, совершенных за этот год. И эти материалы, они в дальнейшем, конечно, лягут в основу документов, предлагаемых международному трибуналу в отношении Лукашенко. А надо подчеркнуть здесь, что в резолюции Евросоюза выражение «Международный трибунал» прозвучало, то есть как бы э, и в этой резолюции содержится прямое предложение собирать материалы для, э, в перспективе возможного международного трибунала. Когда он будет, мы не знаем, но тем не менее это важный факт. Что касается э, силовых, люди, людей в силовых органах, оставшихся внутри Беларуси и работающих вот этими палачами, то это, конечно, огромная и большая боль белорусов. Это непростая в моральном отношении проблема, потому что, конечно, и это главная тема, быть может, там, современного даже белорусского искусства и белорусской поэзии и белорусской философии, потому что люди пытаются ответить для себя на вопрос, каким образом те, кто ну, располагает властью, оказались садистами. И садистами в отношении там, не только политических активистов, но обычных людей, то есть людей, которые вообще деполитизированы. И э, хорошо было видно, что этот садизм превосходит какие-либо потребности власти по э, подавлению протестов. И это, конечно, драматическая история. Больше того, для всех нас, в каком-то смысле слова, очень важный такой антропологический ва вопрос. Почему это в 21 веке такое, э -э, такая степень садизма э -э, людей, которые должны поддерживать закон? Почему она возможна? Э -э, я думаю, что для, на, на этот вопрос нет простого ответа. Мы можем обращаться к истории, там, вспоминать 30-е годы там, 20 -го века. В разных странах мы можем вспоминать, э, говорить о том, что в условиях, когда в, в условиях чрезвычайного положения люди дичают, и те, кто вчера, от кого вчера никто не ожидал жестокости, проявляют чудовищную жестокость, э, и легко идут на нарушение э, э, всяких человеческих норм. Но тем не менее, как бы мы ни, какой бы ответ мы не искали, я думаю, что вот эта потрясенность, Шокированность, она не пройдет, она не, уйдет, как бы она не уйдет со сцены, она останется, мне кажется, теперь еще и даже важным фактором или важным вопросом для европейской культуры в целом. Почему? Потому что этот садизм, он случился на территории Европы. Ну, вот мы часто слышим, что там, ситуация в России и Беларуси, она разная, да, может что-то похоже, но она разная. Также вы об этом говорили. А почему все-таки она разная? Что разного? У власти, узурпаторы, да, авторитарные, президенты, которые стремятся уже к тоталитаризму, люди подавлены, свобода слова подавлена, вся система власти, вся структура, все органы. Но это уже не про защиту народа, это просто про защиту интересов конкретного человека. А в чем тогда разница? Может быть, есть таких, если коротко сказать, три важных момента, различающих Россию и Беларусь. Первый момент заключен в том, что... Э -э ну, очевидно, что выборы, которые состоялись в прошлом году в Беларуси и дальнейшие события, они нам показывают очень ясно, что Лукашенко не пользуется поддержкой не только большинства, но даже и половине населения Беларуси. Есть разные цифры на этот счет и разные попытки социологически установить эту поддержку, но когда говорят 3% поддержки, то это существенная такая социальная оценка этого. Да? В России другая ситуация. Несомненно, Владимир Путин пользуется поддержкой. И она у него там колеблется в какие-то периоды в случае каких-то неудачных политических решений. Но, тем не менее, структура поддержки, она принципиально раз разная. Это первое. Второе важное отличие заключено в том, что я о нем уже сказал, что Беларусь это вообще другая другая страна как бы по количеству населения, территориально, социально, в каком-то смысле слова. Ну, надо себе представить, там, скажем, что, там, для сравнения, что если бы речь шла о 10-миллионной стране на территории России, в, скажем, в центральной России, да, вот, там 8 центральных областей российских, они бы составили вот, примерно численность населения в 10 миллионов. То в, в такой стране совершенно по-другому по возможны там, политические конструкции какие-то и демократия по-другому. Россия территориально настолько лоскутная, настолько гигантская, что модели управления ею они м, довольно трудно обосновать а, а, довольно трудно обосновать неавторитарную модель управления, в то время как для Беларуси это достаточно легко. Это вот второе существенное отличие. И третье, не менее важное отличие заключено в том, что политический контекст всего постсоветского периода, всего транзита разный абсолютно. То есть это как бы два разных типа авторитаризма. И еще там 10 лет назад Глядя из Москвы, все считали, что Лукашенко это последний диктатор Европы, это колхозная диктатура, это странный режим, построенный на таком патернализме, без частной собственности, без все, так сказать, а в то время как Россия представляет собой совершенно другую модель, в которой есть олигархия, олигархия влияет на политику, политики связаны с олигархами, огромные деньги распределяются. И вот, да, сейчас в данный момент, по, так сказать, к концу 30-летия постсоветского, конечно, в репрессивных практиках, очевидно, что Беларусь и Россия, как в репрессивных практиках, так и в некоторых моделях пропага там, пропаганды, может быть, против пропаганды, направленные против сторонников изменений, социальных изменений. Да, здесь много общего стало, но при этом, при всем, вот различия фундаментальные, очень большие. Если вот сказать Россия и Беларусь через 10 лет, какие они? Это совершенно разные страны, да, там в одном будет демократия, процветать, а другой нет. Или же ничего не изменится, или везде демократия, как вот вообще... Да, я думаю, что будет разрыв. Беларусь, по всей видимости, оторвется. Она сорвется с крючка, так сказать. Именно поэтому, может быть, я с таким вниманием занимаюсь сейчас Беларусью, как, как, там, как публицист, как аналитик, потому что она представляет собой ну, необычайно интересный теперь как бы такой э, пример э, развития, потому что уникальность заключена в том, что под Лукашенко после 2015 -го года в Беларуси вызрело ну, так сказать, новое состояние общества и это состояние оно таково, что позволяет создать модель дальнейшего развития эволюционного, то есть избежать различного рода там, ну, как бы революции условно говоря проблема сегодняшнего мира в том, что там после арабских революций хорошо видно, что разного рода перевороты да, они не приводят к изменению социальных практик. То есть власть меняется, но при этом социальные практики те же самые. Та же самая коррупция, там, та, же самая, та, та же самая роль там, олигархов. И такое же обращение к традиционным ценностям, тем не менее, происходит во всех этих режимах, которые, в которых произошел какой-то смена власти и переворот, то есть не устанавливается, э, так, сказать, так сказать, демократические модели не, не побеждают. И это фундаментальный вопрос сегодня. И вот белорусы являются очень хорошим такой пример того, что общество в состоянии действительно длинно развиваться. Оно вот за каких-то пять лет после того, как отменили санкции э, в пятнадцатом э, году. И оно 5 лет развивалось, и оно развивалось очень бурно, это общество. Оно обнаружило колоссальные возможности, социальные, политические возможности, которые ударило вот этим э, значит, чудовищным сапогом э, лукашенковской борьбы за с, э, свою власть. Но при этом это общество никуда не делось, оно продолжает существовать. В этом смысле... У Беларуси очень хорошие возможности, она сорвется с крючка в течение двух-трех лет, то есть, на мой взгляд, Лукашенко не сможет успешно пройти вот эту попытку легитимизировать себя заново, вот за счет там изменения Конституции или проведения референдума доверия к себе, нет, ему не удастся получить обратно, значит, такую поддержку, которая, скажем, была у него 10 лет назад. Что касается России, здесь совершенно другая ситуация. Мы сталкиваемся здесь с колоссальной, очень масштабной и э, совершенно неочевидной по своим последствиям э, э, проблемой. А вот исходя из сказанного, можно ли сделать такой вывод, что Лукашенко поменяет политику, если Путина не станет? Ну, неважно, по каким причинам его не станет, но тем не менее. Попробует ли Лукашенко удержать власть, сказав, что вот я за демократию, я там понял? Или он уйдет, потому что что ему еще делать? Или такие люди, они уже все, назад дороги нет, он начал и до конца пойдет? Я думаю, что теперь, да, к сожалению, надо сказать, к сожалению, у Лукашенко нет уже возможности пойти назад. Почему? Потому что по сравнению с подавлением протестов в 2010 году, которые очень важны для белорусов, они памятны для них, это большое, большое событие общественно-политическое в истории постсоветской Беларуси. Но, тем не менее, здесь в 2020 году, но настолько криминальные действия власть предпринимала, настолько преступные, что настолько грубые и этот цинизм вышел за, так сказать, все возможные красные линии, что э, никакого способа повернуть обратно невозможно. Значит, вот ближайшее окружение Лукашенко, если оно до 20 -го года могло там э, довольно успешно лавировать между Западом и Москвой, да, или даже не только между Западом, но вообще встроить в разных направлениях э, политику Беларуси, хорошо играя на ее там нейтралитете, на ее на особом положении среди постсоветских стран вот этого, к этому ни к чему этому Лукашенко вернуться уже не может. Он в этом смысле слова, и его люди, они преступники, попросту говоря. И э, поворота для них нет. Это плохая новость, на самом деле, потому что это означает, что ну, сказать, борьба должна идти до конца в том числе и для общества. Конечно, лучше было бы, если бы был бы мягкий вариант, да, как бы и сама система бы начала эволюционировать, и, и сам, само бы лукашенковское окружение, он сам открыли бы двери да, для дальнейшего развития общества. Но так не будет. Да. И это означает, что здесь будет тяжелый конфликт дальше, и надо как бы, к нему готовиться, понимать его, и видеть, как бы, из чего он будет состоять. А в чем вообще принципиальное отличие Путина и Лукашенко? Потому что действительно мы видим, что у Путина есть поддержка не только в России, но там в других странах о нем еще как-то говорят, кто-то его там уважает, Да, он пользуется каким-то авторитетом, как бы нам не хотелось этого признавать. А если мы говорим про Лукашенко, ну вообще сложно найти какую-то прям значимую там силу там в мире да, или в стране, которая бы прям... Говорила, что да, вот это хороший политик, мы уважаем его. Вот. А, а в чем разница? Они же очень похожи в методах борьбы. Ну нет, ну тут очевидно, конечно, то есть за Путиным стоит ну, там, ядерная держава, за Путиным стоит огромная экономика, там неважно двенадцатая или девятая экономика мира и колоссальные ресурсы имеющие еще сказать, достаточно большой срок впереди и кроме всего прочего одна из самых современных армий и модернизированных уже и кроме всего прочего сказать, достаточно сильный и циничный круг людей, которые ведут игру именно на глобальную игру а Лукашенко, конечно, не может вести никакой глобальной игры, у него за спиной небольшая, небольшая экономика, и такая экономика вполне нормальная для европейской страны, как бы если развиваться в европейском направлении, вполне белорусская экономика в состоянии была бы. Там, если ее модернизировать, она в состоянии была бы вполне быть в европейском контуре подобных экономик находиться. Но это совершенно другая модель и другие возможности. Поэтому здесь вообще невозможно сравнение между Путиным и Лукашенко. И надо сказать, что, конечно, многие белорусы до сих пор продолжают считать, что режим Путина, он более, ну что ли, менее садистский и более либеральный, чем чем режим Лукашенко. Во многом они это связывают с тем, что ну, там типа в России больше возможностей, потому что есть большой частный сектор, как считается, ну как в Беларуси считают в отношении России. А, и, но это все такие детали по сравнению с вот этой разницей потенциалов. Поэтому, нет, Путин это совершенно другое явление, и его, сказать, и его система, и то, как она построена, у нее совершенно другая судьба, чем у политической системы в Беларуси. Mm -hmm. То есть, можно сказать, что другой размах, другой уровень, и там, Лукашенко Конечно. стоит далеко ниже. И... Конечно, ну естественно, да. Но Лукашенко это его и не скрывает, он играет в эту игру. Он постоянно подчеркивает, как бы что Путин это такой вот старший брат, как бы и, и, как, там много разных придумал риторических ходов Александр Григорьевич, для того, чтобы лавировать перед Москвой. И, называя там Россию, так сказать, там, и, и соседом по квартире, и наоборот, как бы, соседом по лестничной клетке, ну, в общем, как бы, родственником, как бы, живущим рядом и так далее, но, тем не менее, всем подчеркивая отдельность этой квартиры. Но, тем не менее, он, конечно, Лукашенко хорошо понимает, что Россия огромная, гигантская, и она в состоянии его поддерживать, этого Лукашенко, и финансово, достаточно долго и решать его проблемы с транзитом там, товаров, грузов, да, даже под европейскими санкциями, как это сейчас происходит. Так что здесь совершенно ясно. Вы сказали, что белорусы считают, что в России более либеральный режим. Согласны ли вы с ними, или это просто заблуждение, когда каждый, живя в своей стране, думает, что у нас там все хуже, чем у остальных? Ну, сейчас это уже, конечно, не так важно и не так актуально. Почему? Потому что, знаете, там, типа, 3 четыре года назад, до выборов двадцатого года, до этого радикального изменения, да, молодые белорусы говорили, что, ну, там, в России там посвободнее, но зато там такая коррупция ужасная, у нас этого нет, там такие взятки, которых у нас нет, такого размаха, да и вообще, как бы, там, в России там страшновато. но по сравнению вот с этим уютом Беларуси, который был, тем не менее, на бытовом уровне. Но сейчас это все не имеет значения, потому что удар по белорусскому обществу, по, там, по каждой семье такой силы, что э, теперь наоборот белорусы, конечно, прекрасно тоже как присматриваются и видят, что... Вот эти репрессии в Москве, которые идут, они ну, совершенно на тех же самых рельсах, что у э, Лукашенко, это одна и та же модель э, истребления собственного общества, то есть это там, борьба с э, социальными сетями по одной там, и той же модели, компрометация политических лидеров э, оппозиции по одной и той же модели, там, обвинение их в связи с Западом, там, а, демонстрация каких-то там финансовых документов, вот, все, что должно подействовать на простого зрителя аресты, как бы, да, вот вся сама модель, как бы, выкручивание рук людям, то есть там какие-то короткие задержания по нескольку раз, которые должны заставить человека отказаться от какой-либо деятельности, приписывание статусов, да, это одна и та же модель, белорусы, конечно, сейчас это хорошо видит, что Москва, она э, на тех же самых рельсах стоит. То есть... Можно резюмировать все-таки, что у Беларуси есть потенциал, и еще немного, да, и вот этот вот ужас, в котором они живут, он уйдет. Это непростой вопрос. Потому почему? Потому что мы точно можем, ну, да, для сравнения, если так сравнивать, вот представьте себе, что там, если брать вот Россию, например, представимся, себе, что там, движение Навального да, оно охватило каждую семью. В каждой семье есть значит, активист. Это, конечно, совершенно другая ситуация была. Так вот в Беларуси примерно такая ситуация. Есть, в каждой семье есть люди, которые а, либо участвовали как бы, в а, протестах 2020 -го года, а, либо они а, просто голосовали альтернативно против Лукашенко, либо они а, а, у них уже пострадали родственники. Причем пострадали ни за что, да, и, и у каждого есть теперь, как бы в каждой семье практически есть люди, которые уехали из страны. Я говорю о семье в широком смысле слова, не просто вот так сказать, такая нуклеарная семья, но как бы группа родственников, условно говоря. Вот. И это совершенно другая ситуация, чем российская. Поэтому трудно сказать, как она будет дальше развиваться. В России, конечно, другая принципиальная ситуация. В России э, существуют такие точечные протесты, и не существует, не, не было такого масштаба столкновения общества с, э, с группой у власти, которая узурпировала власть. Поэтому да, я думаю, что... Э, последствия 2020 года и вот этого, этого года в Беларуси нет они не, не могут быть купированы как бы окончательно вот репрессивными средствами а в то же время и Лукашенко не может предложить никакой нормализации это хорошо видно а это значит что все равно решение белорусской проблемы оно будет уже без Лукашенко угу. ну на этом все мы обсудили, я думаю, достаточно полную тему с разных сторон и посмотрели какие-то неудобные вопросы и закончили на более менее позитивной ноте. Спасибо вам за разговор и до новых встреч. Спасибо, Алина. Спасибо. До встречи, рад видеть. И надеюсь, вскоре уже мы все увидимся на форуме Свободной России в Вильнюсе, который будет, как я знаю, в начале декабря. Да, я тоже надеюсь. Всего доброго. До встречи.